Здравствуйте! Сегодня мы еще раз с вами возвращаемся к итоговому сочинению по литературе и поговорим о некоторых ошибках, которые встречаются в сочинениях. Чего не нужно делать в сочинении в 11 классе? Конечно, главное построить для себя план. Как вы, с чего начнете, как вы поставите проблему, на каком литературном материале вы ее раскроете, выбрать удачно автора, раскрыть литературную основу, раскрыть литературную тему и затем перейти уже к своим рассуждениям о себе, о сегодняшнем дне и о тех проблемах, которые волнуют в рамках вашей выбранной темы молодого человека или девушку сегодня. Но, говоря о композиции, значит, я хочу сказать о тех ошибках, которые обычно делают учащиеся. К сожалению, не все умеют построить заключение. Не все умеют от литературного материала перейти к своим мыслям о себе. Как это сделать? Ну, наверное, наверное, надо понять, что литература не так далеко отстоит от жизни, как кажется. И вот этот переход, он должен быть очень естественным, который должен диктоваться всем ходом ваших рассуждений. Мне бы хотелось сейчас остановиться на некоторых ошибках. Среди логических ошибок, которые встречаются в работах, я бы выделила неправильное выделение абзаца, неумение выделить, начать с новой строчки мысль, новую мысль, выделение использования неудачных, цитат, которые совершенно не нужны. Например, какая-то цитата, которая, без которой вполне можно обойтись в вашем сочинении. Еще одна грубая логическая ошибка, когда совершенно не ощущается связи между заглавием сочинения и между теми мыслями, которые вы пытаетесь раскрыть в своем тексте. Это вот такие основные логические ошибки, которые я заметила. Кроме того, недостатком являются также фактические неточности. Например, имена героев. Старайтесь, если вы используете литературную основу, называть героев так, как называет их автор. Если у Пушкина в романе Евгения Онегина Татьяна, то значит это Татьяна. Хотя Пушкин иногда называет ее, например, Таня. Если речь идет о драме «Островского гроза», то это не Екатерина, как некоторые ученики пишут, а Катерина, как называет ее автор. И точно так же с остальными именами неуместно их переначивать, переделывать. Из речевых ошибок, ошибок я бы хотела назвать часто встречающуюся ошибку, когда в одном и том же предложении один глагол употребляется в настоящем, а другой в прошедшем времени. Например, девушка бегает на тайные свидания и встречи, Пишется, используется в настоящее время, и дальше глаголы, которые характеризуют какие-то ее действия, используются в прошедшем времени. Другая ошибка это нарушение порядка слов в предложении. В таком случае, конечно, надо перечитать свое предложение, перечитать свою мысль и исправить такого типа ошибку. Ну, конечно, многие повторяют одни и те же слова. От этого тоже надо стараться избавиться. На этом все. Я желаю вам успехов. Учитесь, трудитесь. Всего доброго. До свидания.